А Ребята, лечу. всем привет. <смех> тихо, не кричи. Сейчас у нас забирают, похоже, с подозрением на коронавирус. Или просто... на Крестов. Или на Крестов, Жора. <смех> все, все, все, все заболели. Да, тихо, Жора, тихо, не кричи. Просто я хотела вам показать, посмотрите, вот сколько приезжает, да, техники, вот чтобы не случилось у них полицейские, пожарные и скорая помощь. Жора. По по там всем, то есть по-английски. Там, там, там всем помощь. Там всем помощи. Всем ну, помощи. Всем. Да. Я вот не вижу, они в масках или нет. масках. Некоторые без маска. А некоторые без масок что ли? Угу. Друзья всем привет Это канал Вероника США И канал о жизни иммигрантов Америки И сегодня мы будем продолжать Такую насущную и животрепещущую тему Как коронавирус а, Ну я вам сразу скажу Что на сегодняшний день А это 18 Вот чтобы не соврать да, 18 апреля У нас в Америке Более 700 тысяч зараженных конкретно в нашем Пенсильвании более 27 тысяч, ну и там, по-моему, 30 чем-то тысяч умерших. Ну вот, вот, вот, вот такая вот беда, которая постигла всех. Плюс у меня есть группа в Фейсбуке, где мы разговариваем и делимся с моими сотрудниками с работы. И... У меня на работе два человека конкретно больны коронавирусом COVID-19, который выявился совсем недавно. По симптомам, они говорят, так, небольшая температура, першит в горле, но ну, ничего такого серьезного. Ну, дай бог, что ребята вы, вы карабкаются нормально, потому что они молодые, в принципе, я надеюсь, что здоровые, так что будем надеяться, что все у них будет хорошо. Но, тем не менее, пока коронавирус распространяется по США, я вам расскажу, как американское государство помогает нам, в отличие от российского. Вообще, я когда смотрю российские новости, я впадаю в большое уныние, мне очень грустно от того, что происходит, и, наверное, если вы до этого мои ролики смотрели, то я, ну, крайне негативно настроена к России как к государству, не как к стране, а как к государству. Почему? Потому что загнать людей в такие ублюдские условия жизни, не объявить честь на сегодняшний день. А что такое честь? чрезвычайное положение, это когда государство должно помогать своим гражданам из их же денег, как бы деньги граждан, это налоги, это ресурсы, все что есть у государства, это в принципе все ваше, вот меня поражает что до сих пор очень многие об этом забывают и я недавно смотрела там ролики на ютубе и говорят, что сейчас оппозиционеры вышли с предложением каждому гражданину США, России выдать по 25 тысяч рублей, что эквивалентно на сегодня 300 77, по-моему, долларов, и на ребенка там по 10 или по 12 тысяч. Вы понимаете, я когда-то в России занималась бизнесом очень-очень мелким. У нас были какие-то там маленькие кулинарии, у нас был маленькое кафе. И я вам могу сказать, что еще по тем временам то есть по каким по тем, то есть до да, 2014 года, это было фактически выживание. Я прекрасно знаю, что такое, вот как в Америке говорят, мы живем от пейчека до пейчека, то есть от зарплаты до зарплаты. Так вот, мелкие предприниматели в России живут от выручки до выручки. Я прекрасно знаю, что такое скидывание получить выручку вечером и начать ее распределять. Столько я могу потратить, потратить на закупку, столько я могу потратить на зарплату сотрудников, и вот это вот, вот из этих вот копеек ты должен распределить везде и все, за то, чтобы закрыть просто дыры. Я сомневаюсь, что я была так неудачлива. Или я сомневаюсь, что понимаете, что но мне так не везло, я прекрасно знаю, что так живут очень многие предприниматели и в общем-то закрытие мелких бизнесов, это выстрел в упор это просто выстрел в упор этому бизнесу, тем стойким людям, которые еще что-то пытались сделать, как-то пытались работать, понимаете я посмотрела выступление нашего президента нашего, это Владимира Владимира Владимировича Путина и они, господи мы там вот, мы такие молодцы, но как всегда но проблемы есть Нет, ты не это должен говорить Нет, ты не это должен говорить Ты должен говорить, у нас такая-то, такая-то ситуация И мы вот так, вот так будем из нее выходить, вам помогать Не получится сказать, что вы идете на 30 дней выходных Сохраненной заработной платой. Ну вы чего, ребята, откуда у этого предпринимателя деньги на заработную плату? Для него любой день простое. я же говорю, это, в общем-то, выстрел в висок. Тем более сейчас из-за этой сложившейся ситуации покупательский спрос будет падать, будут падать, падать доходы. Да что же вы делаете? тогда, извините, государство должно гарантировать этому предпринимателю какие-то деньги. Что предлагают, предлагается в России из того, что я нашла? Ну, это дать 1% кредит под выдачу денег сотрудникам, заработной платы сотрудникам. Ну, вы знаете, я же опять повторю, что очень многие из них живут, так, что для них один день, это, в общем-то, один, два, три дня простое, это эквивалентно банкротству. Какие там одни процентные кредиты? Да, они пускай выйдут через месяц на работу. У них уже не будет того бизнеса, не забывайте, который был до этого. Потому что в связи со сложившейся ситуацией пострадают все. Значит, меньше людей будет пользоваться услугами этих предпринимателей, будет меньше покупать у них товаров, то есть выручки у них будут меньше. А ликвидные в России бизнесы, они их единицы. Я говорю это даже по моему Краснодарскому краю, который не самый бедный, а может быть один из самых богатых регионов в России. Поэтому какой 1% кредит? Дальше хочу сказать, и на кого он это все повесит? Он что будет закладывать? Свой дом, свою квартиру. Он скажет, на черта но мне надо, я всех поувольняю и закрою так к чертям собачьим. Дальше что происходит? Он остается виноват. Вот что дальше делает государство? Он скажет, а, ну мы такие хорошие, мы вот такое распоряжение выдали, чтобы вам заработную плату сохранили. А они не сохранили. Вот нехорошие товарищи. Вот все они виноваты. Получается, опять все шишки летят на этих несчастных коммерсантов. Про выдачу денег э, населению я вообще не нашла ничего. Единственное, вот в чате у меня в Одноклассниках кто-то писал, что вроде бы как Путин хочет по 12 тысяч выдать в конце мая. Бабам. Бабам. Ну и... Эта информация не проверена. И вот то, о чем сейчас говорят оппозиционеры, раздайте взрослому населению по 25 тысяч рублей, и на детей там по 10 или по 12 тысяч рублей, чтобы люди хотя бы могли покупать еду. Потому что еда в России стоит столько же, сколько в Америке. Ну только в Америке нищенское существование, там 2000 долларов, это нищенское существование в Америке, да, на человека. А в России тысячи долларов это уже настолько хорошая зарплата, что такую просто не найти. Ну вот и скажите мне, но. Ну я еще раз хочу сказать, это такой вот, об этом говорят все, но я повторю, что это такой позор и несостоятельность государства объявить дни не нерабочими, объявить какую-то непонятную самоизоляцию и не объявлять чрезвычайное положение в стране или чрезвычайную ситуацию. Это позор. А что в Америке? В Америке объявили чрезвычайную ситуацию, и Трамп подписал указ, что он будет вливать в экономику США два и 2 триллиона долларов это колоссальные деньги для простых граждан что это дает вот не говорю не далее как вот в этот вторник мы получили выплаты 1200 долларов на взрослого человека и по 500 долларов на ребенка получили Некоторые, сразу оговорюсь, я созваниваюсь со своими знакомыми, эти деньги получили не все. Не всем они пришли. Или как-то пришли, 1200 на взрослого пришла, 500 долларов на ребенка не пришло. Я думаю, что это связано с системой, я думаю, что будут еще какие-то... Ну, то есть проверки, потому что все это сейчас компьютеризировано, бывают сбои, бывают баги в компьютерных программах, к сожалению. Поэтому я думаю, что деньги будут получать еще доходить до людей. Но я уверена в том, что их получат все. А кому эти деньги выдают? Эти деньги выдают людям, которые зарабатывают меньше 75 тысяч долларов в год. Если ты зарабатываешь больше, ну, в общем, грубо говоря, не буду вам раскидывать эту таблицу, но если ты зарабатываешь 100 тысяч долларов в год, ты уже ничего не получаешь. Потому что государство считает, что ты так способен на эти деньги прожить. А, то есть у тебя, тебе вот такая вот единовременная помощь для того, чтобы, простите, пойти в магазин и купить еды не нужно. А, что еще? Я потеряла работу, мой муж потерял работу, потому что бизнесы закрылись в связи с тем, что у нас, в отличие от России, чрезвычайная ситуация, а не режим нерабочих дней. Да? Так вот, я потеряла работу, и муж потерял работу временно, и государство нам выплачивает 50% от заработной платы по как сказать по-русски, агентство по безработице. Эти деньги мы еще не получили. Но мы очень поздно подали документы, это было в конце марта. Сотрудники мои, которые подали документы, там, пускай на следующий день после того, как бизнес закрылся, уже эти деньги получили. Эти сведения надо подавать каждые две недели для того, чтобы как бы, выплаты продолжались дальше. К этим деньгам государство США выдает 600 долларов еженедельно, еженедельно, то есть 2 400 в месяц на человека из федерального бюджета для того, чтобы как бы, вы могли их тратить. Вот эти деньги мы уже получили с мужем. Эти деньги нам пришли на счет, и мы уже ими владеем. Там за одну неделю, ну, соответственно, будем ждать, как они будут приходить постепенно. Дальше. Ну, не все предприятия это делают, но я работаю в большой корпорации, и она нам сделала так называемый Emergency Pay. Emergency Pay это... Ну, emergency – это чрезвыч... платеж чрезвычайной ситуации. Я не работаю, но мне, опять же, 4 недели будут приходить деньги, 50% от заработной платы еженедельно поступать на счет. Потому что я свои пейчеки получаю каждую неделю. Вот это то, что сделали для нас. То есть, если совокупности посчитать выплаты, то я сейчас зарабатываю больше, чем я зарабатываю, когда работаю. Очень многие дебаты ходят на эту тему. Ну, то есть, объясню, какого толка. Если ты сотрудник супермаркета, а супермаркет является бизнесом по обеспечению людей, он продает продукты необходимые людям, у них очень небольшие зарплаты. У них зарплаты, ну, пускай там 10 долларов, в, раз, в разных супермаркетах по-разному, но 10-9 долларов, 12 долларов в хорошей перспективе это 15 долларов в час вот умножьте эти деньги на 40 рабочих часов в неделю и вы поймете что эти люди в общем-то рискуют заразиться, но получают, опять же, не такие большие деньги, и то есть все эти выплаты не получают. И очень много дебатов на эту тему, и очень многие говорят, да, это несправедливо, и это абсолютно понятно, что это несправедливо. То есть, простите, мы не работаем, да, и получаем, ой, господи, у нас холодно, мы не работаем и получаем выплаты, которые превышают наши заработки в а эти люди работают и получают те же деньги. Да, в этом есть несправедливость. Одна из несправедливостей Америки, что рабочий класс, особенно средний класс, ну то есть тут надо быть либо очень бедным, тогда государство берет тебя и начинает о тебе заботиться, берет тебя под свое крыло и субсидирует тебе это, то, пятое, десятое. На сегодня я об этом рассказывать не буду. Либо надо быть очень богатым, что ты зарабатываешь столько, что ты можешь платить там 30-40% налога от своего дохода, и у тебя будет оставаться достаточно денег для того, чтобы жить нормально. Ну вот как-то бы, как так, ребята. А, в этом, да, есть своя несправедливость. А, что... Касается бизнесов, я знаю, что уже многие мелкие бизнесы стали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч долларов, которая должна пойти в основном на, если у тебя не закрыта заработная плата сотрудникам, то в основном на нее, Ну точно, но это не лимитировано, то есть это рекомендовано. Пустить это на эти расходы. Но если ты хочешь там, закупить продукцию или еще что-то починить, заплатить аренду и так далее, и тому подобное, это все есть. Что еще? По поводу, вы знаете, что в Америке большинство населения живет в кредит. Это действительно правда. То есть, система устроена так, что они ты высчитываешь, в первую очередь, для себя, сколько ты можешь работать за год. И, исходя из этого, ты высчитываешь, сколько ты потратишь там на машину никто не покупает машины за наличку никто на это не копит, нет каких-то у людей не так много каких-то сверхдоходов, когда ты там можешь это все отложить, в общем ты считаешь, ну вот я заработаю пускай там год, ну 50 тысяч долларов я условно говорю, примерно цифра не точна, 50 тысяч долларов из них я могу там 400 долларов в месяц потратить на оплату машины взятой кредит, там полторы тысячи на свою ипотеку и так далее, и соответственно на люди, которые остались без работы, они остались без дохода, без не могут заплатить эти средства. Но то есть ты можешь воспользоваться вот этими всеми выплатами emergency PayF, этих всех федеральных выплат и так далее и тому подобное. Либо ты можешь это все отсрочить. Мы звонили в свою mortgage-компанию, компанию в по ипотеке. Они дают 3 месяца без оплаты, и потом вот эта сумма трехмесячная, она разбивается там в течение 10 или 12 месяцев, ты ее все равно должен перекрыть. То есть ее никто не прощает, но эту сумму можно не платить. Точно так же я думаю, что у многих по аренде дела обстоят и так далее. То есть эти суммы все равно надо будет выплатить. Но опять же, в соответствии с чрезвычайной ситуацией, их нужно будет вот так вот так разбить. Но вот это то, о чем я хотела поговорить. И последнее, что я хочу сказать, что мне очень жаль, что в, таком, в такой прекрасной стране, как в России, так паскудно относятся к людям. И что э, вот эти 25 тысяч копейки, вот эти, даже их не выплачивают людям для того, чтобы они могли как-то существовать. Мне очень жаль. Э, я понимаю, что во многом, и, наверное, сейчас у меня полетят камни, но во многом виноваты мы сами в этом. Я имею в виду, мы сами граждане Российской Федерации я и являюсь на сегодня но живу в другой стране наше э -э -э -э молчаливое согласие наше замалчивание наше вот это вот все я себя не исключаю из этого я бы сказала, позорного списка, оно все к этому и приводит. Ну, то есть на тебе ездят и будут ездить дальше. И пока в сознании людей не изменится, что это ненормально, что государство должно... Государство – это мой наемный сотрудник, который имеет обязательство обо мне заботиться. Пока мы будем воспринимать нашего президента как царя-батюшку, наше правительство как бояр, а себя самих как холопов, так и будет продолжаться. Ну, наверное, это было... Печально, наверное, это было неприятно, так вот это говорить, мне во всяком случае. Но я вам всем желаю, ребята, держитесь. Я желаю вам здоровья, я желаю вам сил, я желаю, чтобы поскорее восстановились бизнес. И вообще ситуация эта вся поскорее восстановилась. Пишите, что вы думаете на эту тему в комментариях. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Будем продолжать говорить о коронавирусе. Тем впереди еще много. Пока-пока.